Но ты часто что-то на кухне роняешь? Да. Серьезно? Конечно. У меня же трое детей. А, все понял. Мало того, что я могу ребенка уронить, так я могу еще что-то сверху на него уронить. А если я промажу, то это же попадет на пол. Когда мы стелим винил, здесь швов тоже не будет. Да. И этим он, собственно, хорош. Да, в этом его фишка. Опять же, если мы стелим его плавающим методом, то есть, если он замковый, то в этом случае, да, появляется, же. да, Но швы. Лучше пора. клеить. Лучше клеить чтобы не было порошков. Да, и... вот на это я стою нужно обратить внимание и давай еще сразу же вот о чем поговорим если мы его клеим то в случае если мы вдруг все таки каким-то образом повредили э, одну плашку мы ее вырываем до да, вы, вы, вырезаем вырываем и э, заменили если мы укладываем плавающим способом то в этом случае мы до этой плашки должны все от стены разобрать чтобы замки не сломать достать ее и поставить обратно и собрать. Ну, то есть это самый ремонтно пригодный способ? Ну, скажем так, он довольно простой. Он, наверное, проще, чем в случае, если у нас замки. Идут. Опять же, зачем это делать, если это неубиваемый материал? Ну, да, то есть это довольно редко случается, но все-таки, если случилось, то, по крайней мере, может, так, так, так заменить можно. Какие еще есть особенности каждого из этих материалов, которые стоит учитывать и на что стоит обратить внимание? Ну, мы основные с тобой на самом деле моменты рассказали. То есть, еще раз, наверное, стоит обратить внимание на то, что вот этот материал, он... Все-таки, несмотря на то, что он прихотливый, но все-таки он ремонтопригодный, то есть его можно отциклевать, как мы сказали, и это ну, имеет на самом деле значение. И в зависимости от толщины плашки, да, то есть если она будет толще, то, соответственно, ее можно больше раз отциклевать. И, скорее всего, на самом деле вот такой пол, он доживет, наверное, может даже до ваших внуков дожить. Вот. То есть здесь, так как циклевать нельзя с ним нужно быть максимально аккуратным. То есть это вот самый, наверное, скажем так, ну, такой требовательный пол с точки зрения именно эксплуатации и вот этих механических повреждений. Поэтому с ним максимально аккуратным надо быть. Здесь вы просто должны быть готовы, что вы через какое-то время его поменяете. Даже если вы возьмете довольно хороший ламинат, ну, скажем так, наверное, если вы... Давайте так. Если вы будете брать дешевый ламинат, просто готовьтесь поменять его там через 5 лет. Вот. А если вы берете дорогой хороший ламинат, у него срок службы до... 15 лет, ну, даже до 20, наверное, лет может прослужить ламинат. Вот. Ну, его нужно будет менять. Этот материал, он однозначно один из самых, стойких устойчивых и, и неубиваемых. Но здесь, наверное, существует еще какой момент, может быть такая вещь, как моральное устаревание, да, ну, вообще в целом, то есть, и если вы живете в квартире, то в квартире, ну, ремонт обновляют там каждые 5-10 лет, да, в зависимости от... Ну, так все, может морально устаревать? Да? Да, может. Ну, Хотя, кроме натурального да, материала, натурально, я натурально бы сказал. Нет. Ну, да, я считаю, что оно тоже морально не устаревает, даже если вы поменяли, грубо говоря, там, стены, что-то, обстановку, то хороший пол, он, да, останется хорошим полом. Я вообще считаю, что в ремонте самое главное – это хороший, качественный, дорогой пол. Вот стены могут быть кривоватыми, Поменяй, потолок слайд, может красить. быть даже каким-то кривоватеньким, но пол всегда должен быть идеальным. Да. Нельзя экономить на, на, на полу. А, поэтому на пол, поэтому на пол. мы рекомендуем убрать паркетную, инженерную доску. А у вас, Антон, какой дома пол? А у меня ламинат сейчас лежит, кстати, к слову. вот. Но я делал ремонт довольно давно. И я... как он себя ведет? Все э, признаки, которые мы с тобой проговорили сейчас на на лицо. Лицо, <свят> <свят> на лицо, да. все на самом деле. То есть я покупал недешевый дешевый ламинат. А покупал я его порядка, наверное, восьми лет назад или восемь лет назад. Сейчас все вот то, что мы проговорили, оно на лицо есть. То есть и швы, и вот выпирание в местах, где вода попала, и там, где утюг упал, значит, продавлено. Вот. Все есть, вот, поэтому если я... Буду... И порожки есть? И, и порошки есть, все, все, поряд... все, все как надо, и порошки есть, поэтому... Они радуют тебя? Ну, они меня огорчают чаще, наверное. Или ты их не замечаешь, я привык? на самом деле, чем больше я работаю в интерьерной тематике, тем больше я не люблю то, что я сделал 8 лет назад, Поэтому я думаю, что я обновлю, наверное, квартиру, обновлю ремонт и... И на что ты поменяешь? Я буду, наверное, все-таки паркетную, ну, точнее, инж... паркет... инженерную, инженерную доску. Не а почему она же дороже, чем массив... массивная доска? В квартире э, очень важно, наверное, да, то есть это сохранить высоту. Вот, то есть и, я считаю, что 6 сантиметров, э, ну, и раз, давайте начнем. Вот, если я буду делать дома, то я однозначно буду делать массив. Вот, ну, дом, если я буду делать в доме, да, то там я буду делать массив, потому что... Ну, потому что в доме должен быть массив, это мое мнение. Это если мы говорим о таких вот личных пристрастиях. А в квартире я считаю, что инженерной доски вполне достаточно, вообще вполне, потому что квартира сейчас это не то место, в которое ты, как раньше, вкладывали там, вот я вложу в квартиру вот всю свою жизнь и буду там жить всю... Нет, я планирую, что я буду менять периодически квартиры, наверное, Но да. Ты же хочешь жить в хорошем? Да, конечно, именно поэтому инженерная доска меня вообще устроит вот полностью, абсолютно. Ну, а как же кварц менял? Чем тебя не устраивает? Это неубиваемый. У тебя есть кошечка. Вот... Э чем старше я становлюсь, тем, тем, тем я становлюсь привередливой. Привере. У тебя есть девушка с ногтями. Да, с ногтями. Она ведь иногда ну, от тебя убегает. У нас собака есть, ко всему прочему. Поэтому у меня кот, он... ну и пусть царапает. Ну, ну сколько там, ну в квартире поживешь... ну. можно 6-10 лет, да. То есть потом через какое-то время, наверное, ты переедешь еще куда-то, еще куда-то. А может быть вообще сменишь город. Короче, ты не можешь объяснить, почему ты выбираешь это? материал. Да, я однозначно... Пусть будут царапины, Нет, когти. Есть. Я однозначно его выбираю я просто не... за тактильные ощущения, потому что я хочу с утра просыпаться и вставать ногами голыми на шикарный, просто на вот этот кусок дерева, понимаешь? На натуральный кусок дерева. Вот. То есть, вот это тебя не устраивает, вот это устраивает? Это, это меня устраивает только с точки зрения, наверное, вот этих ценовых технических характеристик, просто вот в этом ключе. То есть, почему я не делаю вот это еще раз? Я, да, то есть, остановимся на этом. Потому что в случае, если я делаю 6 сантиметров вот эту подложку, вот, то у меня в квартире точно будет керамогранит. То есть, керамогранит будет наверняка на кухне, в зоне прихожей будет керамогранит, однозначно. Соответственно, я должен буду вот это все поднимать тоже на 6 сантиметров Но я считаю, что это просто нерационально вот. А ты на плиту перекрытия клей Сразу Сразу. <смех> нельзя, нельзя, его поведет, Почему? разорвет и так далее Почему? Ну, конкретно вот, вот этот материал Его, если мы приклеим его на плиту перекрытия Без фанеры, без двух слоев То его просто порвет Я его троллю просто <смех> <смех> Но я, я стараюсь отвечать максимально серьезно Но вдруг кто-то подумает, что ты абсолютно серьезно, Давай клей на плиту перекрытия А и этот тоже, давай туда же. <смех> Не надо ничего выравнивать Давай так шарашить да? <смех> По твоему опыту что чаще берут заказчики вот на сегодняшний день? Сегодня это... Если хотят видеть деревянный пол, видеть. Вот э, три основных материала, которые используют заказчики. Этот материал используют, потому что, э, ну, а, цена, а, б, это износостойкость, и да, и износоустой... из, ну, износоустойчивость, да, прошу прощения. Потому что в ванных комнатах, э, на кухнях, в прихожих, ну, практически всегда он присутствует Второй по популярности, конечно Простите, наверное, ламинат все-таки первый По популярности на сегодняшний день, я думаю, да Ну, просто в силу того, что Понятный, все его знают, дешевый И так далее Вот. Затем... Просто цена, да? Да, цена, цена. Керамогранит и кварц-винил Но кварц-винил, на мой взгляд Материал ну, более качественный И, и ну, более практичный Чем ламинат Поэтому я бы, наверное, рекомендовал его Точно как альтернативу ламинату То есть если мы выбираем из двух недорогих Вариантов ламинат или кварцвенил Однозначно кварцвенил кварц да. Нету порошков да. Нету проблем с убиваемостью Вода Вод, С водой да. нету Теплый пол можно Пожалуйста, делать да. что... Это не реклама кварцвенила Ну, а может быть и реклама в общем вот Непонятно какого производителя делайте, про, делайте просто наливной пол И все, живите Наслаждайтесь, там дельфинов Си... нарисуйте Черепашек Черепах. Что там еще? Ну в общем вы поняли, да? Можно железную дорогу ребенку нарисовать на наливной. Друзья, поле. напишите в комментариях Что у вас дома И что бы вы хотели сделать у себя в квартире Или в доме Вдруг вы живете, в коттедже Какое напольное покрытие вам больше понравилось? Что вы хотите чувствовать своими ножками, вставая утром с постели? Интересно знать, на самом деле, что вам нравится, а что не нравится. Да? То есть, какие напольные покрытия действительно вы предпочитаете. И вот по поводу желаний это особенно интересно. То есть, что бы вы хотели сделать? Я о своих желаниях рассказал, да? что бы я сделал. Что бы вы хотели сделать? Ну и почему? Это Антон Мухортиков, компания Амикс Group. С удовольствием поставит для вас Абсолютно, любые счастливо. напольные материалы. И не только напольные материалы, любые материалы для комплектации интерьеров. Понравилось видео? Ставьте и, лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь что, на мой канал. Да прибудет с тобой муза. <с